Всем привет! Сейчас вы все услышите замечательную мелодию, которую я назвал «Незабываемый мотив». Вообще-то это была такая популярная песенка в Италии в 30-е довоенные годы из кинофильма Телефонистка. И ссылку на этот фильм вы найдете в описании под этим видео. Что же я вам предлагаю? А предлагаю я вам послушать эту мелодию до конца и постараться ее запомнить, а затем проснувшись на следующий день постараться ее вспомнить, но по дороге на работу с утра еще и еще а, постараться вспомнить и напеть или насвистеть эту замечательную песенку. Это будет своеобразная проверка вашего музыкального слуха и вашей музыкальной памяти. Итак, поехали!